Создаю опрос на Инстаграме по поводу решеток гри. Симпатичные получились решетки. Меня зовут Павел Агапкин. Вы на канале Ем Колбаски. Мы делаем колбасу. Сегодня мы не будем делать колбасу, но мы будем делать кое-что более интересное и более простое. Ребра, в ребра копченые, сырокопченые. копченые, но немножко, немножко, не так сыры копченые, как вот вы привыкли. А сыры копченые с подваром. Такая немножко помягче мне хочется, да? Их можно сделать и варено копчеными, как сделать я расскажу. Прибавлю температуру просто он в коптильне. Условия простейшие, деревенские, примитивнейшие условия. И вот я за простоту. Чем проще рецепт, тем лучше и легче к повторению. Мне так кажется. Поехали. Смотрите, что у меня есть. Вот такие вот ребра. Я собирался жарить их просто, ну, запекать по схеме 3-2-1 гриле. Вы приехали, вот. Ну, завтра мы их, мы их вовремя не съели. Завтра уже нужно уезжать. и мне нужно сегодня до вечера получить готовые ребра. Вот такая история, ну чтобы посидеть, они были красивыми Вот, просолю быстро, прям вот буквально за 4 часа И закопчу тоже там, ну, может там часа 2-3 они будут готовы Ну я надеюсь, как пойдет Так что так, что нам нужно будет? Нам нужно будет ребра, естественно Чем хороша такая упаковка? Тут прям написано вес в килограммах Две упаковочки, 2,8 и 2,5 Сколько того? 5,3, если правильно Как посчитать соль? Соль, вот при таком посоле, методом погружения, да, мы считаем на весь объем. Можно, конечно, заморочиться, посчитать на килограмм массы продукта, добавить там, 100 грамм воды на каждый там, ве, ве, килограмм веса. Это все понятно. Проще, упрощаемся. Я сейчас просто сделаю, вот у меня там 5,3 ребер. Вот в эту кастрюлю налью воды, таким образом, чтобы она покрыла все ребра. Этой кастрюле я посчитаю количество килограммов воды, килограмм воды, ну, литр равно килограмм, примерно, при комнатной температуре, вот, нужно, чтобы эта вода покрыла полностью ребра, я пойму вес воды с ребрами, понятно, да, то есть, и этот вес умножу на 2,5%, нитритные соли, 2,5%, 25 граммов на килограмм вода мясной смеси, но этот, э, этот финтушайм проходит только для тоненьких кусочков мяса, которые просолится ну, быстро, да, достаточно там, ну, за час-два-три. Да? Ну, я, конечно, ускоряюсь, можно еще и помассировать, если помассировать мясо. Вот, но если вам нужно ускориться, и э, кусочки мяса у вас тоненькие, до 2 см, засорить, можно метровым погружением. Ну, а если куски у вас толще, то, конечно, придется, э, и задача стоит быстренько сделать что-то, то тогда, конечно, мы шприцуем. Потому что... Ну, например, рульку вы способом погружения, ну, с заливочным рассолом, вы не просолите никогда. Все равно в серединке у вас будет не просол в виде зеленого пятна, да? Ну, это потому что рассол, ну, не способен диффузия и осмос не способны донести соль в середину куска мяса, лишь потому что Рассол быстрее протухнет, чем, чем нитрид натрия дойдет до ДС. До Такая вот штука. То есть скорость проникновения рассола внутрь куска, она есть, она посчитана. И чем больше жира и пленочек в куске, тем меньше эта скорость. Запутал вас, да? Хотел простой ролик снять. Опять пошел какие-то там дебри. По-простому скажу. Ребра делаем. За, мы солим максимум сутки. Вот в холодильник поставил и за сутки максимум мы можем посолить. Дальше может рассол просто скиснуть. Более толстые куски шприцуем и на шприцованный сырье солим не дольше суток в холодильнике. Если дольше, то э, вот эти вот места, где вы попали грязным рассолом в кусок мяса, они вас могут просто закиснуть, такие поры будут ну, и такой зеленоватый оттенок, и, ну, подтухнет, короче, подкиснет, подтухнет. Вот, не допускайте этого. Внесли рассол, мгновенно просолили и тут же в печку. Все. Дальше, если мы идем по градации кусков Вообще, вообще это интересно, как солить Все-все-все Значит, если у нас кусок толще, чем 2 сантиметра Так договоримся, мы его шприцуем И если мы нашприцевали, автоматически солим не больше одного су Одних суток да? Ну, Может быть двое, но уже прям под вопросом Я вам этого не говорил, это сами Если накосикуете, то это ваша сутка. Сутки, короче Если вы равномерно шприцуете, за 4 часа просаливается Прям мгновенно практически Вкус ветчинности ну его нафиг. Это вот как счастье, оно семейное, оно со всеми рядом. Все друг друга любят, но как-то вот оно у всех разное. Да? Поэтому вкус чинности он недостижим, как вот счастье, как космос, как звезды. Забываем об этом. Используем то, что у нас есть. Вот любим того человека, который рядышком. Вот я вам уже про любовь начал говорить. Вот, дальше. Если нам нужно делать сырокопченое изделие, то лучше, конечно, добавить как способ защиты. Мы же сырокопченое изделие храним долго. А для чего мы делаем ,э, сырокопченое изделие? Для того, чтобы хранить долго. Вот. Мы там используем немножко другие ,э, способы доведения до готовности, а именно снижение влажности в продукте. Вялим, сушим продукт. Да? И для того, чтобы хранить подольше еще, нам нужно подкислить это мясо. Э -э кислое мясо э -э -э -э -э, хранится дольше. Да? Э -э. Чем подкисляем? Под подкисляем обычный стартовым культуром. Если мы мясо не шприцуем, то зависит от толщины куска Вот такой кусок ты точно не просолишь В рассол стухнет Вот прям точно стухнет Какой кусок можно без прицелания сорить? Ну, наверное, вот ну, филеечка Свиная филеечка, там, до 5 сантиметров в диаметре Она просолится в рассоле погружным способом а все, что толще, ну, извините, нет Хотите поэкспериментировать, проверить мои слова? Пожалуйста Ладно Мясо есть, вес заливаю водой У меня тут в кастрюлечке 4 килограмма 4 литра, пару ручек Все отмечено Я думаю, кастрюлечке хватит Погружу, поболтаю и все Что я буду использовать в виде посола? Конечно, лучше всего использовать не просто нитритную соль А нитритную соль плюс аскорбата, Аскорбинат натрия и немножко сахара Вот это прям хорошо будет Сколько делать? Два рассола дадим, да, как обычно Простой и наш модный Простой рассол, нитритная соль Плюс э, нитрительная соль 2,5%, 25 грамм на кило, плюс 0,5 грамма аскарбата аскорбината, натрия, и сахара 5 грамм на кило, да? 25 грамм. 5 сахара и 0,5 аскорбата. Либо наш рассол для шприцевания. Здесь все те же самые дозировки, но только еще добавлен вместе с сахаром, там мальтодекстрин и декстроза, еще добавлены экстракты специй. Ну, просто для ароматики. Она такая вкусная. Ребята покупают, те, кто уже опытные совсем, покупают, я говорю, дурею. У меня один парень пишет из ухвы. Я дурею это запах, хотя... Ну, как наркотики, короче. Такие вот. Что там? Там... Дрожжевой экстракт и экстракт дрожжей, который дает тебе вкус э, умами. Ну, вкус умами это все-таки белковый. Есть же еще шестой вкус, если кто не знал. Вот, погуглите. Я потом... нужно я прочитаю, как он называется? Ладно, ничего. Есть белковый вкус, а есть душа вкуса, который гармонизирует все вкусы шестой вкус вот здесь он в дрожжевом уксокт именно есть смотри ты меня спросил бы зачем нужен аскорбат и зачем нужен сахар да аскорбат нужен для ярко красного цвета вот прям вот поярче он сделает он как вот знаешь как вот ты раньше на телевизорах старых такая ручечка яркости была экрана ну помните такие большие ламповые такие на мониторы до сих пор ну, есть ну вот такая яркость прибавит все то же самое он тебе прибавит яркости и немножко повлияет на вкус и немножечко повлияет на окисление жира и все все все немножко предохранит да При хранении. это все мелочи ну а это тоже работает в купе а зачем сахара там сахар или моносахара для того чтобы сделать вкус Руклый, таким вот, полным настоящим не хотите использовать наши дрожжевые экстракты ну в смысле в рассоле или отдельно ну добавьте соевый соус это то же самое соевый соус лустерский соус какой там соус но ну, они все на одном работают это все дрожжевой экстракт, все, все по сути разводится из дрожжевых экстрактов завущается там камень и все хотел простой ролик ну, что ж такое? <laughs> Ладно, поехали. Значит, если мы делаем сырокопченое изделие, тогда соли, общей соли, я говорю, 25 грамм на кило. Если мы делаем вареное копченое изделие, ребра варено копченые, разница ведь только в, поднять температуру на, там, на 40 градусов да, при копчении, 50 максимум. То тогда делаем соли 20 граммов, может быть даже 18 грамм на кило. Понятно? Разница между ними ну, небольшая, там 5 грамм всего лишь э, соли. Дальше, а ты если что мы... делаешь сегодня? Я делаю сырокопченое изделие, которое дол долго похоронится. То есть оно будет в холодильнике еще лежать, подвяливаться, подсыхать, более вкусным становиться. А чтобы потом так это с пенным, с пенненьким попробовать в компании его провести. Ну, Мы же все-таки на сегодня еще гостей дождемся. Я сейчас залью, у меня здесь 5,3, я залью еще ну, примерно 5 литров воды, чтобы было 10. 4 у тебя в кастрюле. 5 литров воды залью, чтобы уравнять, ну, чтобы проще считать. Вот, и у того получится 10, понимаешь? Вот я к чему. Нет, ты меня тут не лови, я тут немножко в сознании еще. Вот, чтобы на 10 было считать. Итого, на 10 мне нужно будет 150 грамм рассол для шприцевания и 160 граммов нитритной соли. И мы получим 250 граммов нитритной соли, но общий вес будет, соответственно, больше из-за того, что в рассоле для шпицеваний есть еще всякие вкусности. Паша, очень много цифр. Уже даже я потеряла Не теряйся. Ладно, считаю. До десятка догоняю все. Ну, это у меня 10, а вы считайте потом сами. Как. Мясо 5. Мясо 5, воды 10. Рассола, О, воды Рассола сколько? Рассола 150. Так. Так, вот она 150. Настигла. И 160 нитритной соль. Все записано. Все записано. Ну, это я вес свой знаю. Так, значит, 150 и 160, это у нас 310. Ты бдишь за мной? А то я могу увидеть. Туда-сюда руководить. Я знаю, Отлично. что ты можешь. Хорошо. Так, как у еще такие деньги правильно получились, не знаю. Не руками делай, как-то мне не дадим. Четыре... Плюс еще один. Да. Вот, да. Два раза да. последим да. за тобой. Да, да. секунду. Отличный ребра. Ну слушай, ну они стоят дороже, чем мясо. Представляешь, что-то там 280 рублей за кило. Я обалдел, когда покупал. Ну ничего себе. Вот так вот. Гений маркетинга. Если покупать в сельском магазине, они стоят по 150. Если вот в этом в пакетиках вакуумных 258 или 278. Что-то такое. Ну, какая-то жесть вообще жесткая. Кило свинины стоит дешевле, чем в А в рыбах там 60% костей. Жесть! Я вот в этих четырех э, разведу соль. Ветер такой, слушайте, вообще. Так, вот, Растол станет, станет коричневым. Видите? Прям легко его вот я знаю, что у всех э, хирургов практически э, стерильные практически. А мясника-хирург это то Я тоже. Хирург, да. Вот. Э, вот так разводим. Сейчас у нас пузоится. Паша, вот, как твоя профессия называется? Вот, по диплому. Э, значит, по первому диплому техник, технолог мяса, птицы, продуктов. А по второму, по-высшему, -по э, технолог... Техно технолог... Лох, <laughs> технолог... Э, э, переработки продуктов сельского хозяйства, специализация мясопереработка. Вот так это называется. В общей сложности учился я 9 с половиной лет. Вот, вот, а вот так вот рукой мешать, кто тебя научил? Хорошо, хорошо, к этому подводил, спасибо, дорогая. Ты знаешь, это опыт, цена ошибок трудных, так что этому никто не научит. А, еще вот так, да? Идеал еще. А, ты так соленость проверил? Конечно. Ну слушай, я этим занимаюсь за 25 лет, я даже на соли чую, как а ты, а ты учел, что сейчас еще литр туда упадет? Что что? Что еще один литр упадет? Конечно, ты учел сейчас? Конечно, конечно Расчетиком все делаю Видишь, сидит <смех> лиса Патрикевна Так, есть, смотрите, дальше что мы делаем? Болтаем, болтаем, мешаем, мешаем. Главное, укомплектовать так, чтобы все было погружено. Это называется массировать, да? Ну, да, можно так назвать. Вот, видите, один к одному, ну, нормально, более-менее получается у ребер. А ты через некоторое время их еще помешаешь? Я буду массировать каждые, там ну, полчаса, час. Подмешиваю, чтобы быстро просолиться. Как только они станут серенькими, значит, все просолилось. Все просто. Мы расскажем, через какой промежуток времени это произойдет, Да. Да. А я пока пойду коптильню. Так, время 2 часа дня. Пойду коптильню наложу. 13.50. Коптить мы будем, я думаю, часов до 11. Руки, волосы, ну это все можно. Я же говорил, для тех, кто нужно все по, по красоте, обращайтесь на мясноексперт.ру. Там технологии, они вам все покажут как надо. А сюда ко мне, вот, на грязный столах, грязная посуда и все-все-все. Так все, кажется, все. Так что так, ну мы же делаем домашнюю, домашние изделия без всяких там, не на продажу. Все, кто на продажу, у меня спрашивают, как сделал колбасу на продажу, я всех посылаю на ну, мясной эксперт, ребят. Бизнес – это бизнес, а для себя любимого – это другое. Ну, хотя стандарты частоты должны, должны например, быть примерно одинаковые, конечно. Ну, сегодня сварится. Если бы это долго стояло, это закисло, а это сварится сегодня, я даже не переживаю. Все, ребятки, все. По поводу просолок костей, да, конечно, они не просолятся, но они подварятся и в высокой концентрации соли – 25 грамм на кило, позволит э, при хранении досолить эту кость и сделать ее безопасной. А сколько это будет соленый продукт? Это будет нормальный соленый Прямо продукт. Прям как снэк, как пиво, да? Нет, нет. нет. А, потери тут будут не очень большие. Там процентов, может, 15 при копчении. Она будет прям в аккурат. Прям Посмотрим. То, что мы... Проверим. Проверим, Ну, конечно. Да, ну, если бы этим не занимался. Так что, так что так. Вот уже началось сереть, сереть мясо, видишь? Сереть все в становится, вот этот вот мокрый ситуацию видишь вот видно серенько становится mm -hmm. вот буквально ну естественно температура Нет, я ставлю здесь прям вот на улице сейчас 25 градусов нормально все хорошо у нас все тяжу как... короче ну все да все пошли будем все копчить самое главное не сказал летом боремся с мухами это прям самая беда самая прям лич наш поэтому все накрываем чтобы как говорится камар мозг не подточу что тут у тебя? А вот глянь. Okay. Вот так вот поболтаем, поболтаем. Я тут уже по полчасика подхожу и болтаю. А сколько прошло? 16.11, ну 2 часа там, 2.20 получается. Mm -hmm. Еще часик, я думаю, будет достаточно. Но оно изменило цвет или нет? А глянь, я даже не буду руки пачкать, видишь? Да. Серенькая стала, да? да? да. Все, адмитрид Дмитрий. работает, все в порядке. Сейчас еще часик. Ну сейчас жара сейчас пойдет, а, попроще будет. Ну что, прошло... 5 часов, да? Сейчас в вот 19.10. Ну, пять там с хвостиком. Смотри, что происходит у нас. У нас мясо стало таким серо-розовым. Приобрело вкусный-вкусный запах. Конечно, хорот такой более ветчинный. все-таки запах. Ну, как ни крути, он есть. Будет завтра утром, если мы поставим в холодильничек. Но мы торопимся, поэтому пойдем уже попить. Итак, друзья, ну для тех, кто у нас только подключился, для новичков, это деревенская коптильня, она у меня уже 3 года, зимой и летом она одним цветом стоит на одном месте, ну, набор я точно попозже покажу, да. Там он состоит из контроллера, из фена чуть позже. Вот. Она утеплена, 50 мм утеплителя мне сделали там, сделан под заказ, я это не мог сделать, я рукожоп. Вот. Просто видите, выход фена, выход демигерратора. Ну, я сегодня буду использовать обычный демигенетор лабиринтный. Вот такой вот. Вот туда загляни, Ксюшечка. Вот такой вот лабиринтный. Давно-давно много раз использованный. Но ну, вот такой вот. На нем есть, кстати, наверное, видно, да? Вот тут вот еще остались руны. Видно руны? Колбаски. Но это же не да. самое важное. Да. Ну, нет, нет, нет, только, только они позволяют сделать вкусно, вкусную колбасу. Значит, как подцепляем? Подцепляем как угодно. Вот мне, в этом помогает хорошая, кстати, штука, она именно для ребер была создана, вот такая вот, позволяет прям вот по много их навешать на один крючочек. Вот. Ну, расскажи про эту коптильную. А, а что рассказывать? Она идеальна. Для деревни она идеальна. Она хлеб не просит, она просто стоит и э, когда нужно включается. Единственное, ну, от термокамеры она чем отличается, чуть дольше я в ней все-таки э, варю. Варка, конечно, отличается по времени. А так, вообще, класс. Зарядил. И, пожалуйста. Э, Денегератор я уберу в стороночку, чтобы на него э, с ребер не капало. И все. Значит, смотрите, как она устроена. Ну, давай покажем. Отключимся. Вот гляньте, пожалуйста. Вот тут вот выход э, фена. Поэтому лучше всего продукт от фена убрать. Вот на эту сторону, наверное, все-таки передвину я его. Да. Вот сюда вот я передвину продукт. Для чего? Струя горячего воздуха будет бить вот сюда. Обсушивать, создавать конвекцию и уходить вон в тот выход. Дальше. А, он, выход? Вон там он, выход еще есть. Там, Ксюша. Да, ну видишь, Маловат выход, нужно сопточку, конечно. Там полтинничек. Дальше. Вот этот вот, видите, закопченный кончик щупа, да? Это термощуп. Он а, измеряет температуру вот в середине. Как-то не э, дотягивается. Копчине. Не, не, нормально. В серединочке сам раз. Угу. Ну, можно на верхний ярус повесить, кстати. Да, ты хорошо угу. мне сказал. Все, повешу я на верхний ярус. Вот. А, и дает команду этому фену включиться или отключиться. Пойдем, покажи. Вот сюда вот. Повестись, пожалуйста. Ага. Это устройство обычной домашней коптильня деревенская, которую вы можете сделать сами. Это фен. Он а, через патрубок заведен сквозь деревянную стеночку. Иначе да, это техника. Это очень опасно, да, да. она загорается бывает. Вот а, фен включен, вот в этот контроллер, видишь? Видят? Видно вам? Да. Вот, 54 градуса я задал. Вот, сейчас тут по факту 26, и вот огонечек горит, значит питание на розетку подается. Но я фен ну, отключил. Почему 54 градуса? Ну, 55 я буду коптить, это же рапид. А, а расскажи про рапид. Про рапит. Сейчас, секунду, я закончу, а потом У -у -у -у. уже дальше. А, вот сейчас питание вот на эту розетку подается, и фен, соответственно, работает. Я просто отключил, чтобы он нам не мешал разговаривать. Видишь? Вот. Ну а что там, демогенератор? у тебя еще один? Из дымогенератор у меня тот э, сапоговый, когда мне нужно быстро закоптить, интенсивно закоптить, да? Ну, ну так называемое горячее копчение. Mm -hmm. вот. А лабиринтным, тот, который внутри сейчас у меня спиральчик стоит, я копчу холодным копчением. Оно хорошо, оно прям, ну, ну кайфовое, классное. Ну вот компрессор, дымо. он как раз э, к этому дымогенератору. Компрессор да? вот от этого сапогового доминатора для лабиринтного доминатора никакого компрессора не нужно он пассивный угу, там дети качаются. У нас да. так все ну вроде все рассказал вот когда нужна варка здесь я еще конечно не продумал но если мы делаем классическую термообработку нам нужна варка третий этап это варка Поэтому, ну, я пока еще со шланга поливаю. Ну, хотя уже купил такую, знаете, форсуночку пшикающую. Пши, пши, вот, ты еще год назад об этом говорил. Даже, наверное, уже два, да. Год, <год назад, <год да. Форсуночка никак не, никак не установится. Ну, слушай, ну, пол ведра воды на стеночке нормально там. Мне... Это, это ты делаешь пар, да? <год> ну, все что делать. Да, я делаю пар. Все, ну, больше всего мне нравится конечно, сыр и копченые изделия делать. И изделия по схеме Рапид. Схема Рапид, что такое? С подваром, так называемым. 55 градусов ты вставляешь и доводишь э, до, серед... до температуры внутри 47. Раньше я говорил 45, 47 лучше всего. И она, э, знаете, а ферменты остаются работать, то есть изделие остается сыро-вяленым, ну сыро-копченым в данном случае. Вот. Но э, частично белок подваривается, уплотняется, цвет появляется классный. И, э, так скажем, ускоряем вяление это таким образом. В колбасе это работает, естественно, и в э, целеномышечных изделиях. Ну что, после изделиях. варки можно еще и вялить? После варки, у нас здесь нет варки, у нас здесь обсушка, мы сушим сначала, мы дым сейчас не подаем, не включаем. Мы сначала обсушим, пока они не станут сухие такие, лаковые. При какой температуре? Слушай, мне кажется, мухи начали летать, давай-ка я закончу. А потом уже мы сушим при 5 из просто сушим и сушим. Вот, а потом, когда уже подсохло, где-то минут через, ну не знаю, час-два потребуется, как по погоде, по влажности, воздуха. Потом просто я поджигаю доминератор и все. Он будет у меня гореть там 6-12 часов. То есть рапит это а, без термообработки, без варки. А, рапит это сырое, полусырое изделие. Его еще называют, у -у -у. может быть, теплое копчение. Ну, ну и я теплое. правильно понимаю, что в холодильнике ты потом хочешь еще как-то повялить, да? Неделю да, если не, мы не съедим, то повялим. Так что да. Да, хотим пиво попить с друзьями, с родственниками. Собрать. Ленивое копчение, ну прям, ну на самом деле ленивое копчение. Как его еще назвать? Ну а скажи, а сколько сам... эти ребра могут храниться потом в готовом виде? Ну, сыровяленая, она же просто, по сути, вялится и все. Ну как В холодильнике, да? То есть, главное, в пакет не класть. Ну, да, чтобы не заплесневело. Как ты хорошо сказала. Спасибо. Да, ребят, если мы храним изделие э, сыровяленое, мы, конечно, должны ему обеспечить какое-то движение воздуха, чтобы плесень не вырастала. Но ну, это, это по умолчанию. И на колбасе тоже плесень не вырастает. Может, чудо-пакет? Ну ребра же, но они вообще-то элементарные. Я вам говорю про простые сейчас вещи, элементарные вещи, которые делаются вот буквально за... Ну хорошо, за 15 часов их можете сделать. Тут я немножечко все-таки... Сколько времени лучше. будем коптить? Хотя смотри, видишь, э, сукровица выступает на срезе костей, и она уже такая коричневатая. То есть это уже говорит о том, что даже сукровица начала просаливаться. Видишь? Все хорошо, все нормально. Все, пошел э, гриль разжигать, а то пока послушаться. Давайте еще раз коротенько про рапид. 55 в камере, в духовке, ну или в нашей коптильне. Конвекция обязательно. И держим 55 до э, того момента, пока наши, наш продукт не обсохнет. Он должен полностью обсохнуть. И только потом подаем дым на 55. И догоняем наше изделие до температуры 47 внутри. Здесь у меня, понятно, не получится измерить, потому что тут одни кости. Но я попробую там примерно воткнуть между ребрами датчика и измерить. Но я думаю, в ребрах это очень быстро э, наступит. А так, любое изделие, даже толстое, мы нагреваем до 47 внутри. Вот, и все. А дальше? Все, готово. <с> готово и все. То wow. есть мы обсушили, а дальше, ну, в принципе, на этом обсушили закончили. мы закопти и закоптили, да? а потом все. А на каком этапе? В а моменте включать э, демогенератор? Ксюшечка, но ну я же сказал, как только обсохнет. Следующий раз мы с вами увидимся, когда продукт обсохнет. Я покажу. Ну а сейчас я включаю фен и начинаю тик. Смотрите, ребят, чтобы, чтобы камера ваша коптильной не загорелась. Это самое главное. Если дым на обсушке, это плохо. Плохой сигнал. У меня так было. Обещал показать, что такое подсохшая поверхность. Ну просто лаковая, сухая поверхность. Ну иди покажу, Ксюша. Вот она, видишь? Глянцевость. Глянцевость такая, видишь? О, да. А, да. Видно? Вот, хорошо. Да. Так, значит, что мы сейчас делаем? Все сухое, все отлично. Заполняем... Можно я камеру? Заполняем наш демогератор волшебным порошком. Ем колбаски. А, вот, быть, <laughs> быть, да? смотри, щипак вот в этом демогераторе должна быть специальная 0,5-1 мм. Мы ее... То есть ее специально заключается в размере, да? В размере, потому что она сама тлеет, как сигареточка, да? Ну, те, кто с нами давно это знает, мы ее мелим, перемалываем вместе с можжевельником и с тимьяном. И немножечко еще тростникового сахара добавляем. Зачем? Такой колер желтый такой появляется, классный mm -hmm. аромат. Ну, давай, ты, открой, ты понюхаешь. Ты вообще нюхала такие наши? Ну, я понюхаю. <связываю> Все остальные. <связываю> вот, ну, вот, вот, вот как будто духи уже. Ну-ка. Mm -hmm. А? Вот, да, смотри. вот как духи, видишь, там небольшие включения, можжевельничка, черненькие, да, зелененькие, это у нас тимьянчик. Вот. Дорого стоит? А, да не дороже денег. На самом деле такая позиция достаточно эксклюзивная, вот этого пакета хватает примерно на 4-5 копчений, 6-12 часовых, 12 часовых копчений, понимаете, Вот. нормально хватает, все хорошо. разровняем сейчас и все можно поджечь чтобы хорошо ну, активно коптилось с двух сторон с трех сторон да чтобы быстро шло если хотите медленно тогда вот эти спиральчики можно обвернуть а фоль что фольгой быстро или медленно от ну, этого зависит интенсивность света, да, да? да да да конечно интенсивность дыма ну и соответственно и количество единомоментного обработки дымом да то а есть что? будет более копченый продукт? А? Ну, более копченый, более быстро копченый, а ты так как скажем. Я хочу медленно, потому что ребра еще должны подсохнуть. Собственно, и все, сейчас подожгу, и все, и поехали. Сейчас. Сколько времени будет коптиться? Mm, ну, одна загрузка, Смотри, как пойдет, если с единым фронтом, то часов, наверное, 3-6. Если медленно, по спиральчике, то 12 часов. То есть мы еще ночью придем сюда? <свят> Не, я думаю, уже к утру. Мы все ночью погнали. Это небезопасно? Это, вот здесь у этой штукой штука безопасна. Конечно, лучше поставить свечечку. Свечечку поставить, да? А где ее поставить? Вот сюда, прям, специальная площадочка для свечки есть. Сейчас, смотри. Видишь, вот она? Площадочка у -у -у. специальная. Вот. Ну, у меня ее еще здесь нету. Это в деревне. Да, в деревне нет свечек? Нет, нет. Все при лучине живут. Как, какие свечки? Лучина. Вот, сейчас она... Все, он все. И вот такой ароматный, ароматный дым будет аккуратный, э... ты хотел аккуратный, аккуратный. Я люблю аккуратность, О, ну, да. хотя, да, <свеч> возможно, это неправильно. Нет, еще, еще, чуть не будет. В общем, со свечкой гораздо лучше. А свечка разве это не безопасна? Она медленно будет гореть. Она прогорит. Ну, кстати, зимой, вот если ты коптишь в коробочке какой-нибудь, то свечка еще и подогреет тебе продукт. То есть, со свечкой можно даже немножко подсушить еще. Да? Если ты в какой-то коробке без электричества коптишь, то есть совсем энергонезависимая. Ну, все, мне кажется. Отлично. Ну, а фен ты отключишь сейчас? Нет. Температура 35 должна поддерживать. Э, 55 должна поддерживаться. Температура 55, она, конечно, должна поддерживаться. Ну а где ты измеряешь температуру? А за меня он датчик работает. Я имела в виду внутри. А попозже в окно датчика. Датчики модные есть на Bluetooth, которые ради этого участка. Телефон передают показания. Конечно, скажу. О, я бы нюхал его. Я бы курил его. Ты сейчас это самое делаешь, а мы смотрим. Все, ребят, поехали. Конечно, когда сейчас будет фен работать, немножко воздух раздувать. Когда фен работает, она немножко сильнее, интенсивнее горит ну, собственно, все. Все. Успокаиваемся. Успокаиваем. Наступил следующий день. Смотрим, что у нас получилось. Залини, пожалуйста, Ксюша. Вот такая красота. Значит, что я сделал? Первую загрузку дымогенератора я гонял вместе с феном при 55 градусах. А вторую потом уже где-то ближе к часу ночи, пару прошлых пять часов, ближе к часу ночи, когда мы уже расходились по домам. Я фен выключил, а еще раз перезагрузил э, деминератор, и все. Сейчас утром думал еще разок про но уже достаточно. Давайте покажу поближе, что получилось. То есть одна загрузка у тебя деминератора? Две. Две загрузки генератора, да. А сейчас третье у тебя не про я... Да, я не стал их Вот такая красота. Было бы лишним, они уже достаточно... Ну да, хорошо, да, чумные. уже прям лаковость такая. Ой, какие приятные. Лаковые, Что-то тут какие-то вот отложения какие-то, соль какие что-нибудь. Или это я, случайно? Песок. Ладно, неважно. Главное здесь, сейчас она уже мухи не боится. Потому что сухая, да? Была влажная, она, она и пахнет копченым. Так что так, ну что, попробуем, что получилось? Да, ну давай. А ну давай, прям вот так. По-варварски. Да, получается. Нужен ладно. нож. Давай другую. Давай другую. Вот эту вот возьму. Одиночку. А? Ох, наверное, все-таки нужен нож, да? Ох. Вот такая вот красота. Получается, смотри. Мясо сырое. Все полностью просолено. Да, так, так. так да, еще мари, Мясо сырое, полностью просоленное Все отлично. И прогрето. Я знаю, что оно пройдет до 55. То есть сальмонелла при такой длительности тоже погибает термической обработки. Отлично все. Все шикарно. Посоли Посолью в меру. Второй кусочек. Ну как оторву? Тут да, звонит только корми. Давай отрежем все-таки, да? <свят> так, ну что же, ребята? У нас получилось, вы видите, того, как говорится лицо. Мне не понравилось, что мало соли. Вот в том кусочке, который сейчас у нас был, а, посидочки. А, вот, смотрите, здесь мне что не понравилось? Мало соли. Все-таки не два с половиной, а 3%. процента. Это будет хорошо. Смотри. -ка. Вот с пивком. Ты как-то на мясе это режешь, не на доске почему-то. А, ничего страшного. Смотрите, видите, мясо сырое, вкусное, обалденное. поближе, да. Ну, на, вот, на, на, на. Нет, по посмотреть поближе, да. На, глянь, пожалуйста. М так, сейчас. Угу. Можно было сделать вареное копченом. Ничего не мешает. Прибавил температуру на нашем градуснике. 85 подставил и довел до готовности. А, покушайте, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Да, ну, хороший, попробуй. Вкусненькую штуку. Вот, гороховый супчик с копчеными ребрышками. Угу. Угу. Тема? Угу. Посоли как тебе? Маловато? Маловато. Три. Нормально. Три, см... не смысле, на три. А, три процента. Угу. На массу воды и мяса. Угу. Угу. Но... И вот эти вот пленки, кстати, тоже, наверное, лучше обобрать. Быстрее просолиться. Вот эти вот внутренние пленки с грудинки. Ну, с реброшей. Очень вкусно. Очень шикарно. И, дабы говорится, как говорится, чтобы два разные вставать, я еще закоптил наше рязанское сало. На шлуфолодике. Оно было старым. Не обрезан всю жетусну. Представляете, какое, какой слой сало? Вот это вот рязанское. Вот это настоящее. А не то, что там во всяких там столицах. Тепло, понятно, она еще жидковатая, естественно. Так что вот такой вот. Видите, цвет отлично лег, аромат отлично лег и подморозить. Это сало, оно как, как масло сливочное. Оно такое mm. классное. Mm. Mm. Mm. Попробуешь? Mm. Не приучено. Жир-то не очень. Тень не рязанская, поэтому ничего тут. <laughs> так, и какой-то магазин еще был просто сыросолей. Кусок грудинки. Я Короче, тоже. коптишь все, что видишь. Все, да. Кого поймал, того копчу. Как говорится. Прямо из магазина было куплено в вакуумной упаковке. Что-то то ли гости привезли. мне. Ты не, решил, не, не, не, не что она не нее Я как? решил, что вот она должна быть таким. Красивым. Ну, красивая же. С соли здесь, конечно, много соли. Ну, мне кажется. Видите, как отличается беконная порода от нормальной рязанской породы. Вот это нормально. Лучше расскажи, чем отличается от корм. От корм, ну... Говном, простите, кормят, это получается вот Ну да, вы знаете, что если кормишь... Вкусно. Перчик Если кормишь отходом из кухни, то жир получается такой, как масло. Ну, Естественно, еще и порода зависит от породы. Эта свиночка, она прям ну, благоденствовала, можно так сказать. прям себя хорошо чувствовала. Поэтому накопил такой большой слой сала. Это нормально. А не вот это вот всякое, понимаете? Вот так должно быть. <смех> Я все о своем. Ладно, ну просто сейчас домашняя жизнь, знаете, свинина все больше и больше под, под запретом. Ну, из-за африканской чумы свиней. Вот. И домашнее вот это вот свиноводство, оно умирает. А мне бы хотелось, чтобы оно жило дальше. Потому что вот это деликатес. Понимаете? Это деликатес. Ты ешь его, и ты получаешь чистейшее... Жиры, которые тебе нужны для тела, понимаете? Они а вот это вот все, не пойми чего. <свят> Ведь что такое жир в организме? Жир это для женщин это эстроген-прогестерон. Наш мозг состоит из жира на 90-1%. Все, все наши гормоны жиронесущие. Ну, основа у них жир, жир, да. Ну, там триглицериды и все все. Вот. И поэтому жир нам нужен, он необходим. И не надо говорить про всякие там, что у нас там, ну, сосуды быть, закупориваются. Сосуд закупоривается от нехорошей еды, от вот этого палевого масла и всего остального. А вот от этого нет. Это полезно. Mm -hmm. Вот я так считаю. Могу ошибаться. Может в быть. каком количестве вопрос? В нормальном количестве. То есть день, кусочек такой салам съесть. Это, вот это здорово. Ой. Ну о чем? Или вот такой, который упал. Так. Ты знаешь, что ножи э, толстеют от углеводов? А жир это жир. Да, он распадается на углеводы. Ладно, давай, я попробую. Во, Просто делал все в рекламе. Короче, женщины, красивые, любимые женщины. Любимые женщины. Да. Кушайте, пожалуйста, сало. Нормальное сало. И будьте здоровы. И семья ваша будет здорова. И вы будете радостны. У вас будет красивая кожа, красивые волосы, красивые ногти. У вас все будет. И задорный блеск в глазах. Все будет у вас. Мужики, ешьте сало. И у вас будет как положено. Все, нормально. Все, спасибо. Ничего не сказал я про ребра. <vagunell> Нет, <esas> они отлично. Мне даже по нравится, что они такие мол, Да? Ну, Правда вопрос, сколько они будут храниться. Mm, Подсохнуть нормально будет. Ну или сразу через холодильник, она продолжит подсыхать. Корочка вот эта вот, смотри. Корочка, удобно же, да, вот эту решеточку? Rule... Корочка, она же в холодильнике отойдет. И это влага из серединочки, которая ну, в виде такого ну, жидкого мяса, он уже уплотнится, и все изумительно, все как надо. А сало, правда, вкусное. Еще? Да. Все, ребят, спасибо, я вам уже надоел. А, я пойду получать чистое, незамутненное, неприкрытое, можно сказать, эксгибиционистское удовольствие. По поеданию любимого мяса. Все, спасибо.